На самом деле я буду скучать очень по многим преподавателям. Это большие мастера своего дела, это серьезные специалисты, которые все эти годы передавали нам свои знания и опыт. Однако я надеюсь, что поступлю к нам в магистратуру и со многими из них мне не придется прощаться, и мне еще будет возможность многому. У них. Преподаватели ИБДА — это настоящий профессионал своего дела. Конечно, есть предметы, которые не каждый студент может понять с первого раза, поэтому не стоит стесняться, бояться, нужно подходить, задавать вопросы, просить, объяснить еще раз. Наши преподаватели готовы всегда помочь. С преподавателями у меня за все годы обучения складывались хорошие отношения. Да, все преподаватели разные, с каждым преподавателем по-разному можно общаться, и каждый по-разному объясняет, но тем не менее я в итоге благодарен абсолютно всем, и я действительно многое вынес из университета благодаря им, и очень надеюсь, что большинство этой информации спустя время у меня также останется. Я думаю, это очень важно, то, что среди преподавателей у нас на программе управления персоналом были не только теоретики, но и практики И при этом даже теоретики плюс практики. То есть люди, которые действительно продвигают научную сторону вопроса и своим вкладом, своей деятельностью показывают, что необходимо продвигать эту сферу дальше. И мы почерпнули очень много нового от наших преподавателей, это несомненно.